Привет, друзья! Что первое приходит вам на ум, когда вы слышите слово «секс»? Для одних секс означает удовольствие, наслаждение или любовь, но для других он вызывает чувство тревоги, беспокойства и смущения. Чувствуете ли вы себя неловко, когда речь заходит о сексе? Вы избегаете его или чувствуете, что что-то не так, когда занимаетесь сексом? Если да, то есть вероятность, что вы испытываете сексуальное подавление. Если вы не уверены, вот пять признаков, на которые следует обратить внимание. Первый. Отсутствие интереса к сексу. Замечаете ли вы, что редко думаете о сексе? Возможно, вы ищете другие формы физического контакта, например, обнимаетесь, целуетесь или держитесь за руки. Но о сексе вы просто не думаете. Вы просто считаете его неинтересным и непривлекательным. Отсутствие интереса к сексу может означать, что вы просто асексуал. Но если раньше вас это интересовало, а теперь не привлекает, возможно, вы подавляете свою сексуальность. Второе. Чувство вины и стыда. Стыдитесь ли вы своей сексуальности или испытываете чувство вины, если думаете о сексе? Для некоторых людей чувство вины и стыда, связанные с сексом, приводит к тому, что их сексуальное желание полностью снижается. Возможно, вы выросли в религиозной или строгой семье, где секс считался чем-то грязным и плохим. Если это так, то ваша психика пытается изо всех сил подавить ваше желание. Вы можете считать это грехом или думать, что вы плохой человек, раз у вас есть сексуальные мысли. Эти чувства не только подавляют вас нечто совершенно естественное, но и могут разрушить ваши романтические отношения. Третье. Неспособность получать удовольствие от секса. Секс никогда не должен быть для воспроизводства. Если вы решили заняться сексом, вы должны получать от него удовольствие и чувствовать себя хорошо. Но если у вас сексуальная репрессия, вы можете обнаружить, что это не приносит вам удовольствия. У вас могут возникнуть проблемы с сексуальным возбуждением или оргазмом. Эти проблемы могут негативно сказаться на вашем психическом здоровье и даже усугубить симптомы сексуального подавления, поскольку сексуальная активность, от которой вы не получаете удовольствие, может вызвать у вас еще меньшее желание секса. Четвертое. Физическая боль. Еще одним признаком сексуальной репрессии является физическая боль. Хотя это может быть признаком медицинской проблемы, боль в животе или половых органах во время полового акта может означать сексуальное подавление. Если она сопровождается эмоциональными проблемами или другими упомянутыми признаками, лучше всего посетить врача, чтобы исключить другие возможные причины и, возможно, поработать над эмоциональными проблемами, которые вызывают у вас боль. И номер пять – эротические сны. Хотя обычно люди не испытывают никакого желания заниматься сексом, когда они переживают сексуальную репрессию. Возможно, какая-то часть вас хочет удовлетворить свои нормальные человеческие желания. Но поскольку тело и разум не согласны в этом вопросе, вместо них работает ваше подсознание. Это может проявляться в эротических снах, снах о флирте, страстных поцелуях, сексе или оргазме. Если вы можете отнести себя к какому-либо из этих пунктов, знайте, что в этих чувствах нет ничего постыдного, и это точно не ваша вина. Даже если вы чувствуете себя одиноким, знайте, что сексуальное подавление – не редкость, и вы можете получить помощь. Вы можете поговорить с секс-терапевтом, который поможет вам выяснить причины ваших чувств. Это может быть ваше воспитание, трудности с принятием своей сексуальной ориентации или травматическая реакция. Разговор об этом и работа над решением проблемы может помочь вам восстановить свою сексуальную энергию и принять свое тело и свою сексуальность. Можете ли вы отнестись к этой теме?